Всем привет! Это видео о том, как просмотреть историю посещенных сайтов и поисковых запросов в браузере. Или посмотреть и восстановить удаленную историю интернет-серфинга другого пользователя. Все современные браузеры по умолчанию запоминают историю посещенных сайтов. И эти данные хранятся в них. Как правило, это меню ⁇ История ⁇ в настройках браузера. Но история посещенных сайтов или поисковых запросов зачастую сохранена в браузере просто в хронологической последовательности. Поэтому найти и проанализировать нужную информацию очень непросто. А что делать, если история браузера была очищена, использовался режим инкогнита для приватного просмотра страниц, пользователь удалил или переустановил браузер. И вы хотите разобраться, почему. Но должен сказать, что даже форматирование диска, удаление файлов веб-навигатора или содержимого папки учетной записи не скроют следы пребывания в интернете. Все это становится возможным благодаря современному программному обеспечению. Используйте Hetman Internet Spy, и все тайное станет явным. Как это работает? Например, у нас есть компьютер или учетная запись на каком-то компьютере, который использовался интересующим нас человеком. И нам необходимо узнать историю его действий в интернете, посещенные им страницы или популярные сайты, осуществленные запросы в поисковых системах, закладки браузеров на те или иные сайты, данные автозаполнения и так далее. Чтобы узнать это, запускаем Hetman Internet Spy. Ссылку на официальную страницу программы оставляю в описании к данному видео. Интерфейс программы очень прост и не требует от пользователя каких-то особых навыков. На экране приветствия запустите анализ и дождитесь окончания поиска всех пользователей данной системы. После комплексного сканирования диска будет составлен список учетных записей Windows. В следующем окне программа предложит выбрать для анализа учетную запись пользователя компьютера. Кликните на интересующий. Обратите внимание, что анализировать можно любую учетную запись данного компьютера, независимо от того, из какой учетной записи осуществлен вход в систему на данный момент. Ввода паролей для входа также не требуется. И вот мы видим все установленные на компьютере данным пользователем браузеры. Причем хочу обратить ваше внимание на то, что здесь будут отображены даже те браузеры, которые ранее использовались из данной учетной записи, но на данный момент по какой-то причине удалены. И что совсем удивительно, такие удаленные браузеры могут быть также проанализированы Hetman Internet Spy. Выберите нужный браузер для анализа, кликнув на нем. Современные веб-обозреватели сохраняют каждое действие, совершенное в интернете: URL-страницу, дату посещения, время, проведенное за чтением материала, используемые логины и пароли, загруженные файлы и множество другой информации будет доступно после анализа. Вы сможете изменить ваш выбор в дальнейшем, чтобы проверить другие учетные записи и обозреватели. После окончания анализа данных выбранного браузера программа отобразит их все, отсортировав по вкладкам. Знакомство с действиями пользователя в сети стоит начать с вкладки История. Здесь собраны все адреса и названия посещенных страниц. Указаны дата и время визита. Выделив нужную строчку, вы увидите дополнительные параметры общее количество визитов, проведенное время, категорию сайтов и маркер факта удаления из истории. Вы можете фильтровать и сортировать результаты по любому из параметров. К примеру, нажмите на плюсик и добавьте фильтрацию по категории для взрослых, чтобы просмотреть список сайтов с клубничкой. Для удобства вся история разбита на подразделы. Визиты. Где указаны все посещенные URL хронологической последовательности. Чтобы перейти на любой из сайтов, достаточно кликнуть на нем дважды. И он откроется в установленном по умолчанию браузере. Поиск. Здесь представлены все поисковые запросы, выполненные пользователем в Google, Яндекс, Facebook, ВКонтакте, Bing, Amazon, eBay и любых других поисковых системах. Помимо названия поисковой машины доступны сами запросы. Дата и время выполнения. Социальные сети. История общения в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, YouTube и так далее вынесена в отдельную категорию. Личная переписка, аккаунты пользователей, просмотры фото и видео. Дата взаимодействия доступна сразу после анализа. Переводы. На отдельной вкладке собраны все выполненные переводы в сервисах Google Translate или Яндекс Переводчик и так далее. Помимо ссылок и времени обращения указаны переведенные тексты, языки, с которого и на который выполнен перевод. Почта. Все прочитанные и написанные email сообщения вынесены в отдельный раздел. Здесь выведена тема письма, время получения или отправления и используемый аккаунт. Таким образом, используя вкладку ⁇ История ⁇ вы получите комплексный отчет о проведенном пользователем времени в глобальной сети покупки, знакомства и общение, анализ рабочего времени, просмотренное видео и так далее. Все сохраненные в браузере данные для входа на сайты представлены на вкладке Пароли. Очень детальное видео о том, как узнать логины и пароли другого пользователя с помощью Hetman Internet Spy уже есть на нашем канале. Ссылка обязательно будет в описании. Используя логин и пароль от аккаунта Google, Яндекс или Facebook можно получить информацию о местоположении пользователя в любой момент времени. По данным геолокации. Полную историю посещенных сайтов, знакомств, соцсетей, интернет-магазинов, банков и так далее. Используемых пользователями устройствах, как мобильных, так и стационарных компьютерах. Банковских картах, доходах и расходах, кредитах и банковских депозитах. О контактах в социальных сетях. Личных беседах. Личных и рабочих документах. Фотографиях. Получив доступ к электронной почте, на которую интересующая вас персона регистрировалась на других сайтах, вы автоматически получаете доступ к любой информации. На вкладке Сессии собраны данные о посещенных сайтах в момент последнего и предпоследнего запуска браузера. Ее удобно использовать, чтобы просмотреть, чем занимались на компьютере прямо сейчас, если только что была очищена история браузера. Для просмотра наиболее посещаемых ресурсов перейдите на вкладку Популярные сайты. Отдельно выводится дерево созданных в браузере закладок. Помимо существующих выведены и удаленные ранее закладки. Информация о всех загруженных файлах вынесена на вкладке Загрузки. Здесь указано имя, размер и время скачивания файла, а также источник загрузки. Все контактные данные, как почтовый адрес, имя, имейл и номер телефона, которые вводили в контактных и биллинговых формах, собраны на вкладке «Адреса». На вкладке «Файлы» представлены ресурсы браузера, в которых хранится вся информация. Продвинутые пользователи могут открыть их и просмотреть все в исходном виде. Файлы баз данных выведены в виде таблиц, а XML-файлы разбиты на разделы для удобства ознакомления. Для просмотра кэшированных браузером на жесткий диск картинок перейдите на вкладку изображения. После ознакомления с результатами анализа в программе вы можете сохранить отчет для дальнейшей работы или импорта в другую систему. Для построения запустите мастер экспорта, используя кнопку ⁇ Экспорт ⁇ в главном меню программы. Укажите, какой раздел вы хотите экспортировать. По умолчанию программа предлагает экспортировать всю информацию. Но вы также можете выбрать экспорт текущего открытого раздела. Нажмите Далее для продолжения укажите путь, куда сохранить отчет. Выберите формат Excel, HTML, PDF и нажмите Далее. Вот как выглядит экспортированный отчет. Если необходимо проанализировать еще один браузер данного пользователя, нажмите в главном меню программы иконку с названием анализируемого на данный момент интернет-обозревателя и выберите изменить браузер. После чего выберите другой доступный. Чтобы проанализировать данные другого пользователя данного ПК, нажмите на иконку текущего и выберите изменить пользователя. И снова повторите описанную процедуру. На этом все. Подписывайтесь на официальный YouTube канал компании Hetman Software. Ставьте под видео лайк. Задавайте интересующие вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.